В нашей студии появился просто потрясающий магический гость Антон Челей, фокусник, представитель Американской ассоциации иллюзионистов IMS. Антон, привет! Привет, привет, привет. привет. Ты был у нас полгода назад, но выглядело совершенно иначе. Давай... Мы даже думали, ты или не ты. Это Вообще, было... я только по голосу тебя узнала в коридоре. Вот, вот, вот. пожалуйста. Пожалуйста. Мы так показываем это Новый. тебе, чтобы ты тоже удивился сейчас. Да, но ну я писал а... этот пост, поэтому. Да, мы украли это из твоего инстаграма. Что случилось? Что случилось? Но это один из новых фокусов, поэтому, в принципе. Вот об этом хотелось поговорить всем девушкам Кубани. Вообще, как так сделать? А правда, да, ты решил заняться своим здоровьем. Да, почему бы нет? То есть решил измениться, потому что. А что это внезапно? Почему так? Ну, артисту лучше в форме быть хорошей. А, то есть да, в принципе и просто решил так, мне было это интересно делать. ты, помню, ты как похудел? ну так достаточно Причина сильно. Была. сколько килограмм сбросил? А, килограмм около 30, примерно. серьезно? да да. что ты делал? что и делал, правильно питался, изучил этот вопрос основательно, то есть вплоть до научных исследований. И, в принципе, если честно, диета – это не такая сложная вещь, просто сейчас относится очень странно к ней, там, гречневая диета, какая-то молочная ага. или кефирная. Ну, крыльнее, Но, в плане да. того, что это полная ерунда, потому что две недели вы сидите, у вас организм испытывает стресс, и потом вы это все наедаете еще больше. Отрываетесь. То да. да, то есть, а а нужно, нужно вводить привычку. Просто вот привычка не есть фастфуд, да, заменить еще чем-то, допустим, а жирную свинину можно заменить куриной грудкой. Да, mm -hmm. то, есть то есть не просто сесть питает. на диету на месяц, а приучить, что всю жизнь нужно питаться по-другому. Вы просто правильно? привыкаете, да, и все. То есть я мало потребляю соли, допустим, вода не задержится в организме. Я уже, я уже привык. Пироженки, а, пельмешки. Только подсластители я могу, так. то есть какие-то напитки с подсластителями. Но эта тема не вредная, то есть было много исследований. В принципе, но. Антон, слушай, сейчас реально не Очень здорово будем разговаривать. Рубрику делать. Слушай, ну, О, да. Вот э, ты у нас был, ну да, чуть больше, чем полгода, полгода. назад, угу. и в творчестве что-то поменялось? Да, конечно, сейчас он. Так, у тебя новый чемодан. Сейчас я не покажу, да, новый у -у -у. интересный чемодан. У меня есть веревка белого цвета. Если так. завязать узел, как вы думаете, что вообще фокусники делают с узлами? Развязывают их. Развязывают, правильно? Да, как-то щелкают пальцем, может быть, как-то двигают странно руками. Но согласитесь, это, конечно, интересно, но не современно. Можно взять что-нибудь сделать поинтереснее. Допустим, у меня есть красная веревка, мы просто смешаем эти веревки вместе, и узел уже буквально переместится. Да, то есть и белый узел будет тут, буквально можно сорвать, держите, потрогайте и вернуть сюда обратно. Но самое интересное, это знаете что? Как вы думаете, как это вообще может делаться? То есть у вас есть какие-то мысли? А мне кажется, вот наши телезрители ничего не видят. Да, хорошо, без проблем. Мы можем закрыть, тогда даже удобнее будет. Смотрите, вообще некоторые говорят, что это магнит, может быть какие-то зацепы. Но давайте представим, если это реально волшебство, что бы было? Вот, допустим, узел белый перескочил сюда. Как вы думаете, что произошло? Держите вот вы за этот конец. А да. вы... Но он он просто снимется, поднимайте. да? Просто. Он не снимется, он станет просто частью. Да что вы можете потрогать, нет, да? посмотреть, что это действительно часть веревки красная. В руках у меня ничего нет. А как? Она же была просто красная. Да что же вы делаете? Да. Самое, самое главное Ой. верить в волшебство. Это же самое важное. Антон, слушайте, ну вы очень верите в волшебство. Заходите на ваш сайт, и там можно выбрать абсолютно любой город нашей страны. Вообще любой. Mm -hmm. и, ну, и вы приедете, выступите. Да, конечно, сейчас участились заказы в Москву в Питер, то есть в дальние города часто в России. Где далеко был. Ну, вот Москва, Беларусь. Ну, я родом оттуда, поэтому У -у -у. из Минска бывают часто заказы. О, Беларуси самые чудесные люди живут, мне кажется. Не правда. Возможно, возможно. Вот. Придумываешь вот это все. Смотри. Ну смотрите, либо я варьирую какие-то трюки, либо сам придумываю, потому что одно дело есть, да, как биты в песне, их складывают просто в разные последовательности, также и фокусники. Но есть иногда, когда создаешь новые принципы, это уже намного сложно. А можно еще, пожалуйста. Хорошо. Так, у меня есть пару карт. Я прям покажу, чтобы виднее, угу. виднее, было вам, виднее было зрителям, камере. зрителям. Да, зрителям, да. все убираем, убираем. А, фокус с вами. У меня есть один джокер. Я его кладу сюда. Так. Ваша задача просто вот так прижмите и смотрите. А можно что мы покажем нашим никто... зрителям, что это джокер? Сейчас, сейчас я все покажу. Хорошо, держите пока что, пока что действительно Хорошо. держите. Вы тоже держите, так. Берем еще одного джокера, ага. и вам тоже нужно будет держать, хорошо? Пальцем прижать. Да, палец прижать. Угу. Окей, прижмите пальцем, смотрите, угу. тут Сильно? джокер, тут джокер. Покажу, да, то есть на камеру, что у меня еще есть два джокера. Угу. Если бы а, мои джокеры поменялись с вашими, это было бы удивительно. Ну, поменялись местами. Но ну, вы бы ничего не заметили, правильно? Да. Хорошо. Но знаете, вот самое интересное, вы держите джокеров. У меня в руках джокеры, правильно? Теперь на счет три переворачивайте. Раз, два, три. И в руках у меня тузы, и у вас тоже тузы. Точно так же. Ничего себе! Что такое? Что Антон, научите. А еще ну, есть что-нибудь? Ну, хоть что-нибудь, еще что-то показать. Еще, еще? еще что-нибудь? Ну, еще, еще, давайте еще. Хорошо, покажу вам прям супер-супер визуальный трюк. Главное, нужно будет следить за этим всем внимательно. Вас двое, поэтому мы выберем двое карт именно сейчас. Скажите просто в какой-то момент, стоп, вы. Стоп. Стоп. Все правильно, хорошо. Запомните эту карту. Зрители и тоже могут запомнить. Буби. Хорошо. Ну. Может, не начало ему еще У меня еще попытка номер два. Попытка номер два. Вы тоже скажите где-нибудь стоп. Стоп! Стоп. А мне не надо вслух произносить никак. Вслух не надо. Лучше не стоит. Просто мы запомним эту карту и кладем. Знаете, самое интересное, что дело-то не в выборе. То есть, какая-то карта будет. Просто самое главное, что они попали в центр это же не ваша карта, Нет. и внизу не ваша. Нет. Правильно, значит, ваши карты где-то в центре. Но фокус сам не в этом. У меня есть такая визитница прозрачная. У -у -у. Можете посмотреть, что она прозрачная полностью. Хорошо, зрителям тоже можно посмотреть. Все нормально. Мы берем не вашу карту, правильно? 8 червей, это точно не ваша карта? И -а не похоже вообще никак? Нет. Хорошо, теперь смотрите внимательно. Мы направим камеру сюда, чтобы это все было визуально видно. И однако появляется это 5 Это А это, Маша, нам... а... это моя! И еще одна карта. Это туспик. Это вообще! Мы просто берем все это, вытягиваем, это... вытягиваете туспик. <с вынуждена> Друзья, вы это видели? Ну, это что за изобретение такое? Ваш? Что это за изобретение? Волшебное? Вы в Хогварте были? Сова есть? Изучаем не только диеты, фокусы, но еще нанороботы, технологии. Слушай, ну это вообще, да просто... Я никогда такого не видела, клянусь, никогда. Это просто волшебство. Друзья, это потрясающе. Антон Челест, у них хорошего утра. Спасибо, да, речи, абсолютно, да, это интервью. Вы можете посмотреть на сайте kuban24.tv.